Hi guys, welcome back to Junry's Vlog at the Reaction, for this video reaction, let's go to Russia, Privet and Spasibat, our Russian friends, how are you all guys, I hope you're doing well and amazing, and the title of this video that we need to do some reaction for today, as you can see on my thumbnail, Putin Shack St. Petersburg's forum participants with frankness, and credit to the owner also with the video to visiting news, I'll put in the description back below, so that you can connect also with the owner of the video, and if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell, so that you'll be updated on our future uploads, And if you have some comments and suggestions related to this video or any russian videos that you can suggest drop a comment section i'd love to read and respond to you all and make your video request and i really want you to turn on the cc down there for your english and russian subtitles so that uh, you can understand also to those our russian and english friends or foreigners friends let's get to it guys enjoy and i really want to hear also with you at the comment section what are your thoughts with regards to this video putin shock saint Petersburg's fair room participants with frankness Uh wow. То, что сегодня иногда с юмором и а иногда жестко заявил oh, like Владимир Путин, subtitles. уже разошлось по заголовкам мировых СМИ. Почему Запад сел нам на голову и жует жвачку? Поможет ли России развал НАТО? Кто ограничивает суверенитет Германии? Все это звучало в Петербурге. Ключевое событие Международного экономического форума – пленарное заседание. Участие в нем, помимо российского лидера, приняли премьер Индии и президент Молдавии. Тема дискуссии – главные международные события, в центре которых – Россия. Репортаж нашего политического обозревателя Павла Зарубина. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Разговор будет очень ярким. Показали первые же секунды Петербургского форума, когда, чтобы поприветствовать лидеров России, Индии, Молдавии, все встретились. Really mm -hmm. um, a... Звезда, и встретилась с стоят Кутиром, символизировала собой всех тех, кто в США с утра до ночи сейчас рассказывает uh, о вмешательстве uh, России uh, в американские uh, дела. Trump выборы Trump испортили, компьютеры атаковали, а вот еще подозрительно себя ведет российский посол. Наш посол с кем-то встретился. А что послу делать? Это его работа, он деньги за это получает. Он должен встречаться, обсуждать текущие дела, договариваться. Он что там должен делать? Ходить на всякие, во всякие решения, like, которых way. вас работы выгонят потом? Нет, он... это же его работа. It's а я его... а вижу в том, что он с кем-то встречался. Ну, вы совсем там спятили, или что ли? Ну? Wow. Ничего конкретного. Просто ноль, 0, вообще ничего. Удивительно просто. Это очень ну, очень ну, Есть таблетка у Дайте таблетку туда. -бы. Ну, правда, честное слово, вы судите. Таблетка, судя по всему, не поможет. Меган Келли, возможно, для яркости дискуссии, возможно, потому что сама живет в американской информационной среде, словно ничего не слышала и из раза в раз повторяла одну и ту же мысль. Все 17 агентств по разведке США сделали вывод, что Россия вмешивалась в выборы, а не что все неправы. А вы читали эти отчеты? Я публичную, общественную версию, которая не засекречена, читала. Публичную, общественную версию. То есть никакую. А, а кто шел костюм? Это, карманы хорошо пришиты? Хорошо. пуговица хорошо? Хорошо. Есть претензии к вот, пуговицам? Нет, пришиты намерто. Но ко костюм носить невозможно. Такое бывает? i love that satirics, i love the way how, how he answered Reynina. questions uh, like this i like the way how he's making the analogy of the way the question Even was thrown right i agree Адреса, явки, фамилии. Давайте, где это все? Но там сотни фактов против России. Там IP-адреса, отпечатки пальцев. Какие отпечатки, uh, пальцев. отпечатки копыт, скажите, рогов. Какие, чьи эти отпечатки? Значит айпи адреса их можно вообще придумать. знаете каких сколько много специалистов right. они сделают так что это из right. вашего адреса с домашнего дети ваши послали младший ваш ребенок трехлетнего возраста They так что организуют что это, это, это о, именно ваша девочка трехлетняя совершила эту атаку это really специалисты интересно о мой господи, я с это не доказательство это, это попытка переложить с больной головы на здоровую эту проблему. А проблема не в нас, проблема внутриамериканской политики. Вот в чем проблема. Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе... Салютовалась э, Я и сам иногда думал, думаю, ну перебирает мужик, честное слово. Это правда. Но, оказал, но оказалось, что он, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения и к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку. И они прошли, пришли и проголосовали за него. А right. другая команда просчиталась. Признать эту ошибку не хочется. Не хочется говорить, что это мы такие, значит, ну, извините, чего-то не, не догнали, чего-то mm -hmm. не продумали. Легче сказать, что мы не виноваты. Это виноваты uh, русские, они вмешались в наши выборы. Yeah. А мы хорошие, это вообще не парень. Во всем евреи. Виноваты, сам, сам придурок так ничего сделать не может, евреи виноват. Но, но, но мы знаем, что, к чему приводят такие, такие настроения. Ничем хорошим они не заканчиваются. Причем здесь русские, русские что ли, там занимались этой, э, значит, кухней э, протаскивания одного кандидата от, от Демпартии в ущерб другому. Не мы же это делали по-любому, это же они там внутри делали. Прекратите. Президент and amazing. Трамп говорил, что он считает, что Россия стоит за этим. Что говорит президент Трамп конкретно. Тоже, дайте мне текстовку, что он сказал. Что он победил благодаря right. российскому жительству. Я что то такого не видел. Он вышел и сказал, мне кажется, русские сделали это, но больше так не поступят. Я really like this lady Вы посмотрите, вы посмотрели, что ваши коллеги у нас делают? Да они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили, значит, и жвачку жуют развлекаются просто это систематическое на протяжении многих лет грубая абсолютно бесцеремонная в том числе даже на уровне дипломатических ведов, ведомств вмешательство прямо в нашу внутреннюю политику заканчивайте давайте вот. и, и вам легче станет и нам премьер моди путин сказал что не вмешивается в дела других стран вы верите в это oh. у дадона спросите он знает <laughs> I, he's very smart and brilliant. He's making jokes of the thrown at him. But America, the way Вы говорите об Америке, обит Рампе, Клинтон, на таких лицах. Мне не кажется, что нужен такой судья как я. Да, не не просто. Древняя философия. Это мы люди простые, прям отвечаем то, что думаем. Right. Американская телеведущая руководствовалась мудростями Американской школы журналистики, когда всех запугали Россией, но все больше и больше интересует мнение Трамп объявил о выходе США из парижских соглашений по климату. Европейские лидеры быстро отреагировали обвиняют его. А как вы к этому относитесь? Я не отношусь к числу европейских лидеров. Во всяком случае, они так не считают. Very читали, smart, directed directed the point. Boom. Нет, не читала. я вижу. Вот сегодня в Москве говорят снег даже был. Здесь дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм. Mm -hmm. Что yeah. это? <laughs> все, они выняли. Но мы этого делать не будем. Это соглашение, оно уже даже не вступило еще в силу. Оно должно вступить в силу с 2021 года. Так что у нас еще есть время, если мы все будем конструктивно работать, мы еще можем о чем-то договориться. Don't worry. Be happy. Уж кто сейчас точно взволнован, весьма Европа после публичного питания. Сейчас при Трампе. Европе надо рассчитывать только на себя. Канцлер Австрии сегодня продолжил. Мы такое чувствуем впервые, чтобы американский президент хотел действовать в интересах ослабления Европы. И Европа должна сделать вывод. Есть вещи, которые мы просмотрели. Не хочется никого обижать. Но вот то, что сказала госпожа Меркель, это продиктовано в том числе давно накопившейся такой обидой, уверяю вас, чего бы она потом не ответила, на, на то, что э, суверенитет -то ограничен. И, э, и в рамках, кстати говоря, военно-политических союзов он ограничен официально. Там прописано, чего можно, чего нельзя. А на практике это еще жестче. Ничего нельзя, кроме того, что разрешают. Кто разрешает? Начальство. А где начальство? Ну там, далеко. Вот эти склоки вокруг НАТО. Помогают ли они России? Помогают ли они России? Ну, в том смысле, что НАТО может развалиться, да, тогда помогут. Но пока чего-то мы не видим развала. Сейчас нет ни Варшавского договора, ни Союза, а НАТО существует. Возникает вопрос, а зачем? Ответ только один чтобы бы там ни говорили, это инструмент внешней политики Соединенных Штатов. Если а -а -а. говорить о последней встрече э, с, э, на высшем уровне, уровне то э, Соединенные Штаты требуют от своих союзников повышение военных расходов а -а -а. и в то же время одновременно говорят о том, что НАТО ни на кого нападать не собирается. А если вы ни на кого не собираетесь нападать, зачем увеличивать военные расходы? Вот э, говорят о том, что НАТО должна более активно работать, euh, бороться с с терроризмом. Мы только что проводили крупную международную конференцию по вопросам безопасности. И очень многие представители из, из американ, с американского континента, из Европы нам на ухо шепчут. Нас уговаривали в Брюсселе и Вашингтоне не ехать в Россию. Like Это что такое? Вот люди, которые занимают такую позицию, они, они каким местом своего тела думают? Люди ездят в бронированных машинах, они в безопасности. Они, они не чувствуют угрозы для своих собственных граждан похожих. А уж на несобственных граждан, как показали в том числе события на Украине, они вообще не хотят обращать внимание. Запад поддержал в стране госпереворот, спровоцировал там гражданскую войну. Теперь требуют от России выполнять Минские соглашения. Мы постоянно слышим, вот если исполнит Россия Минские соглашения, то все будет хорошо. Россия не может исполнить Минские соглашения в Мы готовы содействовать этому, но мы не можем сделать то, что должны киевские власти сделать. Договорились о том, что нужно заняться экономической реабилитацией вот этих непризнанных республик, этих территорий. Right. А что на практике происходит? Радикалы взяли и заблокировали вообще всякое движение людей и товаров. Президент Порошенко предпринял попытку разблокировать... Устроил там драку и стрельбу в воздух. Так ничего не сделал. И через день или через два дня, хотя публично заявил о том, что э, те, кто это делают, чуть ли не преступники, их нужно призывать к порядку, когда понял, что он не может это сделать, взял и сам издал указ или декрет о том, что он присоединяется и официально вводит эту блокаду. Мы oh. вот сейчас взяли и закрыли все uh, российские oh, средства массовой getting, информации, like, не пускают so туда наших serious. артистов, журналистов, закрыли теперь социальные сети, вот вы журналист, свободный обмен информацией где, кто right. его обеспечит, в том числе на Украине, почему все молчат об этом, почему все требования обращены только к Москве, так мы никогда не решим ни одной проблемы. Если вы сами эту кашу заварили, а вы в значительной степени заварили эту кашу что-нибудь для того, чтобы закончить эту проблему. Разорвать между Россией и, и Западом и все последние годы пытаются в отношении в отношении и Молдавию. Действия нового президента Дадона, нацеленного на нормальные отношения с Москвой, вызывают явное неудовольствие. Но сегодня молдавский лидер с трибуны Петербургского форума публично заявил, Молдавию и Россию рассорить больше не удастся. У нас общая многовековая история. У нас общая православная церковь, общая вера, 98% граждан Республики Молдова православные. У нас общая победа в Великой Отечественной войне. И никому у нас это не отнять. Требует от России соблюдать Потому международное мы, право, кажется, западные страны, напомнил Путин, прайдом, словно прайдом, подзабывают, что селены а с, с целыми регионами и странами. Тысяч, а сейчас в Йемене что происходит? Там тоже свергли президента, но весь западный мир во главе соединенными штатами поддерживает действия стран которые фактически ведут там боевые действия нам чего тоже во всей украине надо было вести боевые действия так что ли давайте мы договоримся о единообразном понимании норм основополагающих принципов международного права и будем придерживаться этих правил потому что пока этого нет пока внедряются право сильного кулачное право, до тех пор будут у нас возникать проблемы, которые мы сейчас наблюдаем в Северной Корее. Вот уже несколько лет подряд жестокая война идет в Сирии. Еще один итог западного вмешательства. Но и здесь пытаются, что называется, кивать на Москву. Said... Наш президент говорил о том, что вы поддерживаете там злого человека. Он говорил об Асаде. Вы верите в это? Mm -hmm. Во что? Ну, в том, что Асад злой человек. Да. Yeah. Yeah. Yeah. Мы защищаем там не столько президента Асада сколько сирийскую государственность. Right. Мы не хотим, чтобы на территории Сирии возникла ситуация, сопоставимая с Ливией или с Сомали, или с Афганистаном, где НАТО присутствует уже в течение многих лет, а ситуация к лучшему не меняется. Асад совершил ошибки? Да, наверное, немало. А те люди, которые ему противостоят, они что, ангелы, что ли? Это кто там людей убивает? Детей, козней? Кто голову отрезает? Это что? Люди, которых мы должны поддержать? Вы знаете, что мы с нашими коллегами американскими просто до посинения спорили по поводу того, наносить удары по каким-то территориям или нет. Нет, туда нельзя. Почему? А там здоровая часть позиции. Мы говорим, ну там же... Еще и ИГИЛ, Джабхата Нусра. Да, но там все перемешано так, что не понять, кто они находятся. Ну разъедините их тогда, что приличные памяти люди делают вместе с террористами. Вы их контролируете? Пусть уйдут. Пусть дадут нам возможность бороться с террористами. Нет. Не трогайте. Почему это? Ждать, пока они к нам приедут или к вам? Мы не будем. По поводу людей, которые были убиты, значит, пострадали от применения оружия, в том числе химического оружия. Это ложная информация. Мы, вот, на сегодняшний день мы абсолютно убеждены, что это просто провокация. Ас это, это оружия не применял, и все это было сделано людьми, которые хотели его в этом обвинить. То, что Меган Келли готовится к яркой дискуссии, стало понятно накануне вечером, когда российский президент и индийский премьер проводили переговоры в Константиновском дворце и вечером познакомились с журналисткой. Я нету, примерно... It's very I love Сегодня that. тот разговор слушать вдвойне интересно. We'll до форума вообще не сможем на форуме не сможем. We will not be able to communicate during the forum. What do you mean? We <laughs> will <not laughs> Один из вопросов сегодня был про российскую экономику. Вряд ли до того момента многодетная мать Келли знала, что в России платит материнский капитал после рождения двух детей. У Если вы были российской гражданкой, мы выплатили бы и вам семейный капитал. Именно развитию российской экономики, конечно, была посвящена большая речь президента. Уже сейчас мы можем сказать, что в экономике началась новая фаза подъема. В ВВП России растет третий квартал подряд. По предварительным оценкам в апреле прирост составил уже 1,4%. Сегодня мы практически достигли целевых ориентиров по инфляции. Ожидаем, что по итогам года она будет ниже целевой, то есть ниже 4%. Благодаря этому Банк России постепенно снижает процентную ставку. По итогам первого квартала приток прямых иностранных инвестиций в отечественную российскую экономику составил 7 миллиардов долларов. Сегодня складывается ситуация, когда рост инвестиций превышает рост ВВП. Нужно поддержать, ускорить все эти позитивные тенденции, чтобы уже oh. на рубеже 19 20 -го годов выйти That's на nice. опережающие темпы экономического роста выше мировых. Российские эксперты подготовили сразу несколько программ развития страны. Ставка на частную инициативу, развитие цифровых технологий, повышение производительности труда. Экономические итоги форума начинают подводить. Но уже известно, что только в первый день, накануне, здесь подписано соглашение на 400 миллиардов рублей. И это лишь те документы, информация о которых не является коммерческой тайной. Петербургский форум продолжает удивлять. Wow, Pavel Zarubin, Andrey Yuri Lebedev, Vladimir Vestim Peterburg. Peterburg. Thank you so much, Vistine News, for this amazing and very interesting and incredible topic of this uh like of how Putin answering this question. I guys, I really don't want to uh to tackle about the issues with regards because I know it's like a broad issue. On the other hand, I would like to say of how Mr. Putin answered with this question and with that journalist. that's amazing. Of the way how he just you can see of uh the facial expression of Mr. Putin, no ounce of doubt of the way how he just answered the question through a team. He's just very brilliant and so amazing of the way how he just answered those issues and he knows everything oh my god smartness that he has amazing he was to deal with those issues with regards not just with the russia outside countries also how he dealt with it wow really have much love and respect to this amazing brilliant strong and powerful president from russia he is indeed one of a kind president in the world miss Keely also the way how She throwed question with such confidence to Mr. Putin and the way how she dealt and Mr. Putin also dealt with that wonderful question and strong question. Like it's really true. And this is amazing. Like you can see and you can sense the way how he just gave his answer in detail frankness and straightforward. My god, that's how you answered in a situation like that without no ounce of doubt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 If you want to connect my second channel, it's in the description back below. Thank you so much, Privet, and Spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye, and see you in my next video reaction. God bless po, and mabuhay tayong lahat.